Арбитражный суд города Москвы взыскал с организации, находящейся в Ростовской области, денежные средства по договору поставки. Между сторонами был заключен договор поставки, на которому наш клиент поставил товар своему контрагенту, находящемуся в Ростовской области. Однако контрагент, покупатель, недобросовестно отнесся к своим обязанностям по договору и не оплатил стоимость полученных им товаров. В связи с тем, что сторонами заблаговременно была установлена подсудность арбитражного суда города Москвы, иск рассматривался в арбитражном суде города Москвы. Дело рассматривалось в упрощенном порядке, с покупателя в полном объеме были взысканы денежные средства по основному долгу, то есть денежные средства за оплату товаров поставленных, а также проценты указанные в договоре, то есть штрафные санкции.